Так, последний кейс. Последний кейс. И че, и опять аркана на SF. А какого черта? Две подряд. Всем привет, чуваки, с вами ТОП ДОТА и сегодня мы будем открывать кейсы, мы не делали с этого уже, наверное, не знаю, год, может полтора, короче, очень долго мы ничего не открывали и здесь как раз новые кейсы завезли на тесте дропе и посмотреть какие не лютые. Здесь есть кейс Энтони Шоу, кейс Алькора, кейс Миссисипи и кейс меня. Тот ютубер, у которого кейс раскупят быстрее всего, получает ДК-хук и, возможно, это буду я, но пока что я всираю вообще всем. <смех> вот. И что самое интересное, что самое интересное, не только ютубер получит ДК-хук, но и э, юзеры, которые будут здесь открывать кейсы, например, вы, если вы хотите получить себе ДК-хук, Просто тоже заходите, открывать все дерьмо, и если вы будете в топе по открываемости, то есть если вы больше всех откроете, то вы тоже получите сраный хук. А, в общем, тут вот уже движ какой-то идет, все что-то открывают, тут уже по 700, вообще вот 700 кейсов Миссисипи уже открыли, давайте тоже посмотрим, что здесь падает у этого Миссисипи Пикачу. Как видите, я уже немножко, немножко покрутил, а, посмотрел обновку перед тем, как записывать, чтобы было вообще какое-то представление. Так, и что нам падает здесь? И падает нам какая-то херня. Миша Миссисипи, что ты, собака, творишь? Ну, что я могу сказать? 25 рублей, нормально. В принципе, вот знаете, чтобы, допустим, 10 кейсов открыть, не обязательно донатить косарь сюда. Понимаете, да? В чем здесь прикол? Э, стоит 99 рублей один сундук. Если вы будете просто продавать лишний мусор, то вы там рублей за 500 уже откроете эти страны 10 кейсов. Вот, например, сил. Зачем он мне нужен? Продаю его, конечно. Продаю, открываю дальше. Так, вот уже какой-то у меня, какой-то будет уже 17 или что-то такое. Сейчас обновим страницу, посмотрим. Э, до хрена кейс, я уже открыл, надо сказать. Сейчас, может быть, дойдем и до Кейса, посмотрим, что падает в нем. Так, бурнин, джек, какой-то там непонятный хер. Но это, конечно, вообще не интересно. Так, что тут у нас вообще? Кстати, у меня классная мышка сломалась, вот смотрите. Я нажимаю один раз, она выделяет. А да хватит, успокойся, вот. Вот, вот, вот, это чудесно. Я не знаю, что с этим делать, но главное, что мы выбиваем здесь практически Ну, кстати. Неплохо, неплохо. А вот чувак аркану выбил. Да, мы, к сожалению, не такие классные, как этот чел, но что-нибудь мы тоже покрутим. Так, у нас уже практически 20 кейсов. Я сейчас вот этот кручу, и у нас становится доступен хейл кейс. Э, Черт бы его побрал, это на самом деле очень круто. Так, и выпадает какой-то библия Не, Виблея это, конечно, прикольно. Я даже говорил в своем видосе, что это очень классный курьер, но за 6 рублей? А за 6 рублей мне он не нужен. Так, и крутится, крутится Господи кейс. Что ж тут выпадет? Что упадет? Быстрее! Главное, чтобы не вот эта херня. Блин, а все остальное круто, да? Т Тупо, если не вот это, то все остальное это кайф. И, и выпадает бензопила. А, кстати, а сколько рублей 500 стоит? 900. Ну, я думаю, бензопилу можно будет оставить, и в принципе, слушайте-то, это нормальная тема. Так, где же падает что-нибудь получше? Потому что пока что мне что-то не очень нравится все это дело. Пока что я, конечно, вроде как еще не в минусе, но уже близок к этому. Это не очень-то хорошо. Я все-таки хочу что-нибудь хорошее, на выигрывать, может быть, даже розыгрыш устроить. Так. Это... Нет, нет, нет, нет Какая-то херня, даже не буду смотреть, сколько она стоит Я все равно знаю, что очень мало Давайте Аркану, что ли, попробуем достать Вот эти кейсы, они когда-то были очень хорошими Я бы так сказал Сейчас не знаю, что с ними стало Так, какой-то даже Петр в сеть зашел Я очень ему за это благодарен Аркана Аркана Сволочь, что ж ты творишь Так, ладно, давайте на СФА. Может быть на СФА попрет Господи я пока уже в минус хожу, вот сейчас вот минус 200 сразу, где там она улетела? вот. Это, конечно, неприятно, неприятно, неприятно, неприятно. Так, так, так, так, нет, опять лососнули, да Все, все, 15 рублей продать. Легионка, давайте легионку. Если сейчас легионки не выпадает, я не знаю, чего же открывать. Чуваки, э, пишите, что вы на тесте дропе открывали и окупались, потому что я сегодня вообще лососирую. Господи, одни аркады, какого хера? Так, а вот это вот интересно. Вот это вот хорошо было. Вот это я забираю себе. А вот это нормально. А, блин. Ну, тут я уже в принципе доволен. Дружко кейс. Ух ты, появился, какой красивый! Давайте дружко кейс откроем. Дружко кейс это штука хорошая. По крайней мере, лысый красивый мужчина нам уже обеспечен. А это что такое? А это, это, кстати, нормально. Но я продам, потому что 360 рублей всего лишь, но выглядит прикольно. Так, блин, ребята, ребята, начинают на налаживаться дела-то у нас, все хорошо становится. Если бы еще просмотры на канале были же такими классными, как дропс кейса, вот этого вот чудесного, как он там называется, не знаю. То было бы все вообще замечательно, но, но, но, но, пока что только здесь везет. Так, что это, гений информ, херня какая-то, 45 рублей, не очень интересно, не очень интересно. Давайте дальше куда-нибудь, блин. Вот, вот я вообще без понятия. Давайте Golden, короче, когда-то тут вообще реально хорошая штука падла. Башеры очень часто дропались, скади и еще что-то. Тут, короче, изи можно было купиться, просто легчайше. Если сейчас ээ, выпадет что-нибудь такое же, я буду доволен. Давай. Оп, это тоже хорошо. Ааа, хорошо. 500 рублей. Все, отлично, заехало. Ээ, вроде как поднялись. Давайте теперь что-нибудь жесткое откроем. Может, Infernal, или эксклюзив? Inferno или exclusive, чуваки, я не знаю. А, так Блин, короче, не знаю. Давайте Mortal сначала. и Mortal для разогрева. И потом варим на что-нибудь жесткое. Чтобы прям вообще аж, аж всполыхнуть немножко, если что-нибудь херовое упадет. И всполыхнуть в позитивном ключе, если упадет что-то хорошее. Так, Elder Time Breaker. Кстати, кстати, блин, все, пошло дело, ребята, я, короче, нащупал золотую жилу, надо просто по кейсам прыгать, и тогда точно повезет, не надо засиживаться на одном месте, может, даже теперь ютуберов попробуем пооткрывать, потому что чуваки их тут нон-стопом крутят и крутят и крутят, значит, что-то в этом есть, значит, это я такой невезучий, а не кейс плохие, так, ничего здесь выпадет в этот раз у Энтони Шоу, хорошо, нет, мака какая-то, сколько она стоит? 51 рубль. Кстати, прикольная макака надо было оставить. 51 рубль это не так прикольная, как эта шмотка. Она, я бы сказал, дороже своих денег стоит. Вот. Так, ну, давай, давай аркану, сволочь. Аркану. Кстати, окупились. Ну, окупились и хорошо, надо сваливать. Давайте, короче, случайную аркану или сет. Может быть здесь нам какая-нибудь аркена упадет. Я вообще без понятия на самом деле, но почему бы нет. Господи, сколько здесь предметов. Миллион или два, я листаю, листаю, мне монитора не хватает, посмотрите. Так, и что нам падает? И что нам падает? О, какая-то хотя бы мистика, а не вот эта херня. Уже неплохо. Да, но все равно мы не окупаемся. Так, еще разочек, еще разочек. Сдаваться сразу это для лошпедов. А это что, это я? Не, мне показалось, что это у меня багнуло. Не, все в порядке. Так, Twin Blades Assassin. Нет. Спасибо, я не голодный, пойдемте дальше Короче, короче, чуваки, настало время, Infernal Case Опа, Аркану кто-то Модератор Тести Дроп, это что за херня? Модератор тестидроп Аркану выбил, ну красавчик Congratulations Так, крутим и выбиваем Auspicious Woven Gurtr За 762 рубля Это хорошо, чуваки, это хорошо Uh, блин, давайте, короче, все, что я выбил, сегодня я разыгрываю Потому что это реально годный какой-то дроп получился А этот кейс я уже открывал, к сожалению Да, кстати, здесь есть ежедневный кейс Можно бесплатно открыть, если хотите, заходите, открывайте Ну и вот это вот еще Так Короче, короче, я пока что слишком много всего навыбивал, и я не знаю, куда идти дальше. У меня 2000, я думаю, я сейчас потрачу их на какие-нибудь лютые, огромные, дорогие кейсы, и на этом мы закончим. Потому что ролик уже длится долго, вы уже хотите все, чтобы я назвал условия розыгрыша и свалил нахер отсюда. А я все никак не могу этого сделать. Так, таунт, разор флип, иди отсюда. Неинтересный. Эксклюзив, тестикейс. поехали. Все, 979 рублей. Можно сразу под стол залезать, чтобы не видеть этого позора. Я не хочу сливать косарь, господи, я мог бы на него жить два года, наверное. Так, ну, давайте, хорошее что-нибудь, пожалуйста. Хорошее! Так, ну, Аркана, Аркана, кстати, блин, нормально, нормально. Аркану забираем, ну и давайте последний. Последний кейс, чтобы уже понять, что мы сегодня разыгрываем. И чтобы понять, что моему секлинеру нужно апдейтиться. Чё, донлод? Не, ладно, потом обновлюсь, чуваки, сорян. Так, последний кейс Последний кейс И чё, и опять аркана на СФ а Какого черта, две подряд Короче, чуваки, мне очень понравилось Сегодня крутить сундуки Открывать, крутить, не знаю, что мы с ними делали Раз, два, три арканы Какая-то херня Блин, чуваки, я думаю, это вам не надо Я потом кейсы лучше покручу И вот эта вот штука Я думаю, будет справедливо Если я заберу себе хотя бы бензопилу И вам дам три арканы на розыгрыш так что, делайте, э, не знаю, что там надо делать, я уже забыл, давно видосы не снимал. Э, делайте подписку на канал, оформляйте, ставьте Лукас видосу и в комментариях скидывайте что-нибудь. Среди всех комментариев я разыграю, короче, и буду проверять, подписаны ли эти люди. Если вы оставили комментарий, но не подписались или не нажали лайк, то как бы сорян. Уже много перерозыгрышей было, поэтому не надо, не надо. Лучше сразу подпишитесь, нажмите Лукас. И коммента оставьте. И все. Итоги будут. Давайте, не знаю, через неделю все всем отдам на своей странице ВКонтакте. Она будет тоже в описании. Ну и конечно же, заходите на тести дроп, потому что здесь можно открывать кейсы вот этих чудесных ютуберов, в том числе меня. Помогать выбить ДК Хук ребятам. Надеюсь мне, <с> чуваки, пожалуйста. <с> Если я его выиграю, я его, конечно, не разыграю, <с> потому что я его себе хочу оставить. Но что-нибудь классное я тоже замучу. Так что заходите, открывайте, выигрывайте всякие батлпасы, не знаю, бензопилы, как я, и все у вас будет хорошо.